обрыв буровых штанг почему так происходит несколько версий первое это вероятность того что стоит установка криво то есть штанги у вас пошли криво забуриваться бурите еще добавок без центратора пошло искривление обломило штангу второй момент это износ самого патрубка бурового колена ну ему уже очень много лет его износила потому что по нему постоянно ходит абразив и тем самым оборвало. Конечно, есть еще и третий вариант, это когда штанги выполнены из шовные трубы и посажены еще на сварку, то есть как правило по сварке их и обламывает. Но речь не об этом, речь именно о том, что у вас оборвало штанги и вам нужно их достать оборвал, вы засадили там центратор, бур. Каким образом это делается? Самое важное, когда это произошло, нужно это почувствовать. Все зависит от того, почувствовали вы это или нет. Как случается? Обрыв происходит, тем самым редуктор перестал напрягаться, изменился его звук, это первое. Второе, у вас… Штанги прямо полетели вниз, стало очень легко буриться. Так если такое случается, на самом деле все очень просто: отключаете вращение и пробуйте без вращения опускать бур. Если он легко опускается, значит что-то не в порядке, значит у вас оборвало штанги. В общем самое важное почувствовать всегда, когда вы бурите, чувствовать этот момент что вы бурите, что происходит с редуктором, что он вам говорит, редуктор, чтобы именно было потом проще достать. Потому что когда вы не почувствовали, что у вас оборвало штанги и начали бурить, то есть осадили, пробурили колонну параллельно колонне, тем самым вы сместили саму штангу влево или вправо, а может даже впечатали ее в стенку скважины вот когда такое произошло вероятность что вы ее достанете сводится к нулю но тем не менее нужно сразу понимать когда вы достаете буровые штанги это рыбалка 50 на 50 итак какие есть способы чтобы достать инструмент первый самый простой способ это ловильный, ловильный мечик. Он себя представляет как обычный метчик, только он идет конусом. Здесь у него с этой стороны у него резьба, как правило, под ваши штанги. А с другой стороны у него метчик, идущий на конус. Еще в центре у него есть отверстие. Это делалось для того, что оборвало штанги еще и прихватило. Такое тоже бывает. Прихватило инструмент и оборвало штанги. То есть, ну, нагрузку дали. И оборвало тем самым вот нужно это отверстие то что вы можете э -э, дать еще и раствор то есть вытягивать еще и раствор кстати когда прихватила инструмент еще и завалила штанги э -э, вероятность, что вы достанете сводится вообще к нулю можно засадить и колокол в простонароде, кстати это приспособа и называется колокол лавильный но почему здесь без именно колокола когда у вас оборвали штанги, вам нужно симпровизировать вообще момент, потому что вы всегда достанете кусок либо это штанги, либо кусок замка, чтобы вы четко понимали, какой диаметр там и как он висит, где у вас оборвало, либо у вас оборвало по центратору где-то здесь, либо здесь. Нужно симпровизировать этот момент и представить, вот он колокол спускается, он же может идти и влево, и вправо а ваша цель чтобы он попал именно в центр в центр штанги, закрутился закрутился и ее зафиксировал когда это произойдет поверьте вы это почувствуете будет вибрация дикая идти и вы все поднимаете аккуратненько поднимаете и он накрутится свое дело он сделал но самое важное его поймать из этого из этого сам колокол может быть разных размеров, именно под 140, 140 диаметра, 180 диаметра, смотря какое у вас отверстие. Сделайте его слишком маленький, он пройдет просто параллельно параллельно штанги и тем самым еще сильнее ее впечатает в стенку скважины, будет хуже. То есть сделайте его слишком большой, то когда вы будете опускать его, то если есть у вас какие-то намывы сальники э, в самой в самом выбуренном отверстии он будет это все цеплять и это все будет внутрь к нему под юбку набираться колокол он вот себя представляет вот так вот и вот сюда через переходы наваривается вот такая вот штука вот так вот через переходы мы, на самом деле, у нас есть мечи лавильный, и мы как им пользуемся? Он у нас постоянно переваривается, то есть в зависимости от ситуации. То есть есть у нас максимальный колокол, есть у нас минимальный колокол, в зависимости от ситуации. Если вы начали бурить, вы обязательно должны уметь и варить. Вы должны быть сварщиком. Потому что вот такие вот моменты, что-то где-то оборвало, где-то надо прихватить, приварить. Вы это должны уметь делать, чтобы ни от кого не зависеть, чтобы это все оперативно можно было решить на, непосредственно на объекте. Ну а вам я желаю удачи, чтобы все-таки у вас не обрывало никогда штанги, а если их оборвало, вы их не бурите. Если вы их не бурите... А, а штанги, которые сломались, то значит, вы их обязательно достанете. Это уже пройденный этап.